Друзья, с вами Юрий Павлов и сегодня я хочу вам рассказать, стоит ли рассматривать объекты на аукционах по банкротству с обременениями. Ответ, конечно же, стоит. Почему? Потому что в 99% случаев после того, как вы покупаете объект, обременения снимаются. Как это работает? Допустим, должник, через собственность вы покупаете, кому-то должен да, какую-то сумму и его имущество с обременением. Но вся идея в том, что когда вы покупаете объект, Ваши средства идут на погашение долгов, ну и как следствие на снятие обременения, арестов и прочее. Поэтому в 99% случаев после покупки обременение снимается. Это первый момент. А второй момент. Всегда нужно, несмотря на то, что я сказал, уточнять, как бы наверняка, снимается обременение или нет. Потому что в 99% случаях обременение снимается, но 1% что обременение не снимутся, Всегда проверяйте перед покупкой. И переходите к следующему видео, а также лайкайте на наш канал и подписывайтесь.